Приветствую всех любителей видео игр. Ничего не ваше Хотя странно было бы ждать чего-то другого. О, продолжаем. Я думаю, это на самом деле заключительная серия, в принципе, игра это очень смысл? интересная. Да, как будто вода шумит. О, да, я вправду тоже слышу. Но это возможно. О, дверь! Дверь смеется с водой. Так, смотрите. Я немножко там погулял по миру, вернуться решил. И это самое. И прокачался. прежде чем идти дальше. Потому что, в принципе, хоть первые два босса были достаточно легкие, но если это заключительный серий, то у нас точно ждет финал босс Ну, как бы без этого никуда. Кстати, почему мы в больнице? Это воспоминание Следующий осмотр на 6 Приходите, посмотрим, как протекает берегность. Похоже на воспоминания. Чьи они? Это моя мысль. Я не думаю, что это мои. У меня же нет детей, правильно? Правильно. Так, нам показывают силуэты. У вас будет девочка. Скоро у тебя появится сестренка. А, сестренка. А может это и мои воспоминания, потому что говорят про сестру, у меня как раз вот я... я за сестрой сюда пришел, как ни крути, о а? Детская комната. Надо же, какая то Мария. О, я же говорю, поля мои воспоминания по А где? Все, это будет. Так, и чья комната это вряд ли моя. Это скорее всего спальня родителей. Очень похоже, комната такие большие кровати, все такое. Хотя, может быть, и моя комната. Вот ты Мария. Какая Спасибо. Это что? Мои воспоминания? А кто это копается в моих воспоминаниях? Не понял, бы. И зачем нам все это показывают? Что-нибудь случится, сразу скажи мне, хорошо? Хорошо. Так, тут силуэтов не вижу никаких. А, во, вижу. А? Машет ручкой. А это куда они идут? Что это? У начальной школы, в которую мы ходили. А, в -а -а, школу. Бесит, что стоит мне заметить эти отражения, они исчезают. Н не могу понять, кто есть кто. То есть это они вместе шли, а там совсем маленький что ли еще? Сколько у нас разницы с сестрой? Я не, никто что-то не говорил. Но они вроде по, практически совместно. Меня позвали гулять, а тебе туда нельзя. Иди домой и делай уроки, поняла? Это так мы... ну. Смотри воспоминания. Ну, если гулял по стройкам, заброшкам, ну, в принципе, он отчасти прав. Ну, и, ну почему бы все-таки нет, на самом деле. Можно было бы захватиться с труд собой. Ну, ладно. Может быть, я беспокоился о ее здоровье и все такое. Чтобы не поранился, а там не девочка, упал. Она же твоя А, Ну, тоже одна из причин, в принципе, нет ничего сложного для этих самых развлечений. А пацан, ты не дурак, сразу, а позови, а позови, я познакомлюсь поближе, все будет хорошо, бла-бла-бла. Тут как бы скрытый намек. А ты не пойму, это я с ней сейчас сидел, да? Было похоже. Блин, у меня сейчас коробов пропадет. Я, который сейчас смотрю такие грустные воспоминания, там, э, на самом деле, что мы плохо общались с сестрой, что, типа, в целом, там, отношения были не очень. Нам показывают же вот эти вот моменты, такие достаточно печальные фрагменты. А я такой беспокойся о том, что у меня баф скоро пропадет на атаку. Так, ага, это точно она, сестра. Ну, как бы по-другому не понять. А вот это вот кто? Капюшоник кто просто. Или это матушка? Что, как бы, это тоже возможно. А, вот он я, отвечаю. Вот это я здесь. Ты, бля, очень похож. Или отец. Как вариант. Так, я видел там. Опа. А, это просто что-то белое. Ладно. Да забей ты. Вы уже час выбираете. Ну, в смысле забей. У мамы с папой вообще-то годовщина свадьбы. Я хочу купить им парные подарки. О, ну, вообще, кстати, это Надо в принципе же, не Неужели она все это помнит? Это все очень мило. Так, а это я, да, стою там, полю. Могу поближе подойти, не пропадешь? Бля, да точно я. Очень похож силуэт. Они стоят, выбирают миллион из миллионов, там, ботиночки парные и так далее. Ну, вообще, это очень мило, на самом деле, там парные подарочки. Одежка там парная и все такое. Почему нет? Не, ну, час, конечно, тратить на эту... И я бы с ума сошел ходить по магазину, там час-два Не люблю Мама я все Мама сказала, такие. что можно не убираться, если не хочешь А, вижу я Просто занимайся своими делами Ага А На игру, ну, понятное дело, да? Как... Дел-то у нее, в принципе, нет Делать и нечего. друзья, Я не знаю, сколько у нее друзей и так далее. Нам достаточно плохо, на самом деле, раскрыли историю ее персонажа. Нам сейчас хоть и показывают такие моменты достаточно печальные. Да, что у нас там отношения были так себе. Опа, больница. А это не момент ли, когда она туда попала? Так. Это кто сидит? Это, скорее всего, я сижу. Телефончики там все такое. Или нет? И что он держит в руках? -то? Непонятно. Так, ладно. С кем-то он разговаривает? Или пишет что-то. Да, в телефоне сидит, блядь. Телефона нет, но он в нем сидит и что там разговаривает. Так, дальше приходит медсестра, а это... Это, скорее всего, мать. У меня там по-другому волосы сразу расположены, понятно. Тоже в телефоне, кстати. Вот видите, да, у них так руки расположены, телефона-то в руках нет, либо они что-то записывают. Там блокнот и ручка, допустим. Да, вот они там стоят, что-то записывают там. Ну это сестра его Вот они сразу видны, то есть сестра-мать Все люди устают Не надо делать из этого трагедию Так, матушка перестала ходить Теперь они ходят То есть у нас там пульсометр, смотрю Там давление, сердцебиение Где там что-то еще? Вот это я, блядь. Так Тут у нас как? Ну, показатели в норме, в принципе. Не знаю, на самом деле, сколько норма, но будем считать, что в норме. Главное, что вообще там бьется сердце. Непонятно, кто это. Вижу фотка дочери. И отца сына вижу фотку. Бля, можно залезть? Я хочу поближе посмотреть на отца-то. Дайте лицо-то посмотреть. Блин, еще вот это сияние. Ну вот, тут явно, да, тут как бы мать, отец, а, отец-сын. Может быть, это все-таки матушка лежит в больничке? Может быть, все-таки это мать лежит? Завал газетами. О, фотки поближе, да, посмотри. Но это точно они. стоп подо? Вот отец, сын, вот это я. Вот это дочь. Какие-то показания на нулях. Еще какие-то показания на нулях. Это что, все? Типа смерть или, или выписали? Или... Так, есть два варианта у меня в голове. Либо человек умер. Либо его выписали, видите, чистая постель, все постелено. И ничего нет, то есть никаких э, предметов гардероба. Типа здесь же, видите, фотки, цветы, по, там яблоки, как обычно там приносят. Попить, кстати, это самое... Э, скорее всего, с этим, как бы, э, с алоэ. Ну и какие-то показания на нуле. То есть, либо, ну, как бы у меня пока только два варианта в голове, возможно, человек умер. И если это был, допустим... Допустим, это была мать, то матушка умерла Либо отец Но мы вначале видели, как там еще и мать стоит Блин, плохо, что я бегать не могу Мне Я бы сбегал бы Блин, Надо пойти посмотреть на самом деле Вот видите, как получается Все, все сцены воспоминаний развиваются На плане того Чтобы мы могли понять Прекрасно, да, всю ситуацию Просто возможно Возможно, вот они только вот здесь вот Складывают, даже видите, еще нету фотки Есть только ее фотка, но нету его фотки отца сына возможно это все таки мать здесь в больнице здесь уже кстати вторая фотка появилась тут яблочек там как бы все такое тут газет много Исши Исши И то я не знаю что это ну ладно это не столь важно знающие люди бы наверное мне кажется поняли кто точно здесь лежит, но ну, мое предположение, конечно, ну естественно же это родители, кто-то из родителей здесь лежит. Это что? Как это называют-то? Фестиваль? Так, я не пойму, кто здесь стоит. Это каких-то два старика. Да, это два каких-то старика. Так, ладно, два стрика какие, то хорошо. О, это мы? Настя ну, я сразу ага. Она мамина. Так, не понял. Она мамина. Подождите. Это отец? Это сестра? Это... Я не знаю, кто это... То есть, получается, матушка умерла. Или нет? Как сложно. Вот она с кем то ребенком, с пацаненком. Хорошо, что да, давно вместе не на Но они уже взрослые, только это не Аня, каких-то два старика. Просто при Не отворачивайся, слышишь? Просто приглядитесь, да, на эти, как, на проекции. Может быть, я не должен быть таким внимательным. И я, типа, даже, был такой, о, это да, это мы там стоим. Но это самое, я, как бы, пытаюсь понять всю ситуацию. Ну, возможно, что все-таки матушка умерла. И они пошли, типа, на фестиваль. там отец, там, со своим другом, допустим, и они вдвоем, да. Я понимаю. А... Так, это постирочная. Не хочу, чтобы она уходила. Почему все от нас уходят? Да. Или, или изначально умер отец. А осталась мать. Но понимать все равно по большей степени. А, а магазин. А что здесь будет котенок? Ну, там закупиться у него. На самом деле, знаете, вот смотрите, я не знаю, сколько, в принципе, в игровом времени, да, если так рассуждать, сколько прошло, якобы, в реальности, да, от игры реального времени. О, Ахита, где ты? Я в больнице. Приходи, пожалуйста. Ага, зовет нас в больницу, либо она туда попала, либо что-то случилось. Так вот о чем, я не знаю, сколько он так прож... прожил, в принципе, там, день, два, месяц. А то и год... Чтобы понимать, рано или поздно же это все закончится, да? Ну, да логически, рано или поздно все, э, все, всех, все, всех и все освободим. И Кике, скорее всего, тоже, ну да, как бы там светит уйти там в мир иной, потому что он выполнит свой долг, наконец-то. И как жить дальше? Ни полетов, ничего. Не видеть ничего потустороннего. Просто жить? Да, это самое. После таких вещей жить просто так будет неимоверно невозможно. Так... Как я понимаю, все, матушка того, ну, и отец получился. Хорошо, получается, беру свои слова обратно. То есть сначала умер отец, судя по всему, изначально, самым первым погиб отец. Там больница, все такое. Потом в больницу попадает матушка. И она погибает. И мы остаемся совершенно одни. На самом деле, вот нам показывают эти вот кладбища над и все такое. Показали бы хотя бы где Посмотреть, да, на кладбище и Они же вместе в одном должны быть кладбище Получается, как я понимаю, скорее всего Это вот это последняя крайнее Ну, чтобы игрокам не вдаваться, типа, в подробности Вот они пришли и посмотрели То есть раз и два То есть это семейная могила Такие часто делал И тут как раз-таки единственная могила В которой есть еда Свечки и выпить Да-да Да, значит мне показалось в принципе, все. Это, мне показалось, да, единственная, да, единственная такая магия семейная, скажем так. А тут бу будем мы, дети. Ой, это, ладно. Это уже как бы не столь важно, кто там будет. Но у вас все возможно. И вот мы вернулись опять в спальню. Судя по всему, это уже моя спальня. Грязность такая. У нас с тобой начинается новая жизнь. Так, я вот не пойму... А, они переехали, они полностью переехали, потому что расположение квартиры совсем совсем другое То есть там был спуск еще на второй этаж, подъем, спуск Может быть они продали дом и переехали в квартиру, по этому самому Поменьше, вот наша фотография, это мы стоим вдвоем, это матушка, это отец Тут все как бы и так все предельно ясно На самом деле, о, телевышка Со стороны опять телевышка я заметил, что у них очень мало фотографий Там совместных и так далее и тому подобное В принципе, это нормально, так да, что их не очень много Кухня, конечно, не сказать, что очень удобная Ножи, фигаши и так далее А резать, готовить, может, надо прямо на столе, да? Ну да, микроволновка, холодос, Выход на улицу, то есть ты приходишь с улицы и ты уже в кухне Необычное расположение, на самом деле Гостиная Спальня, раз с этой стороны спальня 2 и выход куда-то еще. Туалет сразу видно душевой. Совместный, кстати. Ну, расположение что такое? Единственная страна. ты пришел. Они же как босиком обычно ходят. Снял ботинки. Видите, какой у них огромный порожек, чтобы грязь не заносилась. Ботинки снял и все, и пешкодравчиком пошел. Зато с кухни сразу. Поближе пожрать, естественно. Пришел сразу жрать. Не плыл. Так, а ч-то за спуск вниз. Интересно, сколько еще раз нам придется начинать новую жизнь? Ну, блядь, это смотри, как... сколько. А почему я спускаюсь и ниже? Падаем куда-то в темноту. А. Падаем, куда-то в темноту. Что до конца я могу и не дойти. Не бойся, ты справишься. Знаете, как сколько он спускается? Сколько мы еще выдержим? Такими, как будто, знаете, ступеньки появлялись. Вот. И вот здесь уже начинается, судя по всему, какой-то легкий хоррор. Что-то они меня начинают, походу, хотят меня напугать, мне кажется, в конце. Потому что, я помню, в начале игры меня так все пугало. Опа. Лес. Не понял. Не понял. Почему я в лесу? Это, И ё, -то ё -то Ну что, она хочет... Ну, судя да, по пусть... всему. О, она реально хочет сделать это а ты самоубийство, не типа? Ты же хотел узнать, что она чувствует. О, это прям как-то это самое. Прям как-то обидно немножко. Только я не понимаю, почему я в лесу. Это она такая пришла в лес. Я тогда... Если это мои воспоминания, то... Я же с ней не разговаривал об этом. Она такая, блин, я думаю, что надо умереть и... Почему воспоминания лесу о телевышка За да. высокая залит кстати платить а пешочком бесплатно так она думала здесь Бля, я не могу никуда не залезть ничего это кстати обидно она здесь думала что отсюда прыгнуть как я понимаю, с концами. Здесь красиво, да? Блин, такие виды. Мне до сих пор это все нравится. Хай, предлагайте игры для обзоров обязательно. Подобного плана прям вообще красота. Здесь что-то холодно. О, мурашки похожи. Не переживай за меня. Нужно найти Мари. Все верно. Ты должен ее защитить. Да. Хватит убегать. Да. Um, пока, правда, не очень понимаю, почему я здесь Это, типа, так, что нам показывают? Подождите, а я уже вышел из воспоминаний Видите, нет этих черных точек, всей этой фигни Я вышел из воспоминаний уже куда-то иду Сквозь, а, то есть, проходя сквозь воспоминания Я шел куда-то Куда меня ведут, хорошо, давайте другой вопрос Куда это меня ведут? Интересно, куда мы выйдем? Ворота. Аккуратно падающий свет. Кстати, было бы круто, если бы свет падал бы прямо на ворота. Ну да, ладно. Вот оно. Да. А, там, там, короче, она. Я вместе понял. с твоей сестрой. О, я же говорю. Дедукция. Ты готов? Ну они вместе открывают. А, он свои способности. А под физические силы. Знаете, наверное, что хочу сказать? Если тот, тот злодей, как его еще называют, научился этому сам. О, кинчик. кинчик. -ки То и Акита, кстати, может этому научиться. Мы же собирали записи, все такое, про доктора-то вот этого. Кинч доктор? Я просто их... Ну там голосовые аудио еще есть, там я просто не слушал. Ну как, слушал, но вне серии. Ничего такого сильного интересного. Какая жалость! Вы мне так и не поняли, какой чудесный путь уготован вашим близким. Я хочу поговорить с Мари. Ты мне не помешаешь! Да, боюсь, не выйдет. Говорить ей больше не о чем. Смей! О, О призраки появлялись. Ни в хрена их целая куча сразу. Че, пойдем кути? А, он сам с ним сражаться. Вообще красота. Огонь, используй сразу огонь. Че ты? Да ну ты что? Ты не видел, как я сражаюсь? Ты же можешь так же. О, блядь, с такой. Держит его, они его пытаются удержать. Чтобы тот не помешал по итогу. Ой, души, души, все души в не. Так, не понял. Так, сейчас разве. О, -о, -о, О! Люди, они туда падают. Так, за Мари там проход открылся какой-то. Загробный мир, стопудово. Это как раз же, это что, что он хотел? В загробный а, ну -о. мир о это то что последний шаг. Так, и что? Пусть время... застынет. Чё-то не останавливается, да? Судя по всему, загробный мир должен перестать всасывать и остановиться. Чтобы он мог забрать оттуда а, свою семью? Он же что ради семьи, ну как минимум ради жены, по-моему, и и дочери, по-моему. Я... На самом деле, очень плохо помню, но по-моему, это все, все это сто процентов он затеял ради жены. Все это. Изучает начал. Видите этот загробный мир и так далее. Так и что происходит? Почему все по, -по, -по, -по, -по, -это... по, -по О, Мари. Ну а что, стала ангелом? Это, Это все она. Нет! Церемонию нужно завершить! Агила! Безда ему. Пока. Покупал. Ну ему прям, походу, с концами загробный мир. Церемонию-то он же завершить не может. Он соединил два мира. А ему же, в принципе, чтобы завершить, надо-то его закрыть, этот загробный мир. Нет? Лови! Поймал. Так, а что-то она без сознания вполне -то. Мари! Так, как я она могла воспользоваться силами а за душ? Спасибо, за что, что пришел за мной. А. Все-таки она хотела быть спасенной, Хотела. Прости. Я... Хотел попросить прощения. Да, я знаю. Вот почему я здесь. Что, умираю? Ты не виноват. Я пошла за за ним. За кольцами за обручальными а вот пожар знаете что я сейчас заметил когда она пошла в первый раз в двери колец не было но его прям не видно а когда она уже дошла до двери кольца выжила ну, но если бы одна... она не вернулась а сразу ушла туда то я не хотел чтобы он Воспоминания. Слишком она ими дрожит Когда она успела снять цепочку Подожди, пока она раз как как Она еле вон бесил, еле-еле двигается Как она сняла, сдернула Так она тоже сил нужна Я столько душ освободил А это что будет, как она умерла? Она, уми... ну, всё, она умирает. Ну все, она умирает. Вон цветочки за... за это самое. Я... Я так, так рада, что теперь ты знаешь. То есть. Конечно, печально. Блять, столько всего сделать ради того, чтобы вот это вот. Обидно. Очень обидно. Блять, он еще живой, сука. Я думал, он все, он не выберется оттуда. О, блять, жену с дочкой захватил, смотрите? А, пытается его удержать. Кстати, значит, у нее не косимчик потрепался. Два мира объединились. И это они болванчики, если Души честно. Души всех их будут вызваны из смертных тюрем и очистятся. Тогда ко мне наконец-то наконец вернется моя семья. Мы будем жить там, где вечный рай. Опа. Кто-то а не не здесь не так, если честно. Мне кажется, он сейчас какое-то существо превратится. Одел на руку. Хм. <смех> Блять, то он, по-моему, не, не рассчитал на него. Пора Прочи покончить с ним, Акито. Да. Ну вот Здесь и финальный путь. Блять, но графика монстров, конечно, сделана. Не очень. Вот эти вот концовки лучше бы на Вы самом деле. Сделали бы почернение. Так, раз маска, два маска. На самом деле. А, то есть, блять, он их поглощает, чтобы стать с ним одним целым. Да ты чё? Давай, Да вы ладно. Я не понял, он тут меня опрокинул. Блять. А ч ⁇ он такой мощный? Сейчас я, блядь. Блядь, я попал но не туда, куда хотел. Да, блядь, это... Ух ты, блядь, замедлялка. Змедлялка. Просто О, тут у нее еще и на спине маска есть. О-о-о-о, Что это за шапка? Так, главное маски. Да, что я ж попадаю в маски-то? Нет разу. -то? Блять, как он вовремя отпрыгнул. Так, ладно, пусть он там пока отпрыгнул. Я пока пособираю способности. Что происходит? А? А? Сосать. Так, а мне обратно. Верни огонь. Так, ну диалогов больше нет, поэтому можно сильно в принципе, не переживать. Блять, промахнулся. Я даже так успеваю атаки отражать. Так, он на самом деле такой мощноватенький. Но главное все маски, в принципе, бить. И как-то забивать тер. Не столь важно, на самом деле, как-то маску бить. Главное их все просто тоже любом путь бегать. О, надо покушать. куш, куш Чем-то меня там ударил. Сейчас, сейчас, сейчас, я под, под, под способность. Я сейчас и огнем те же хану да. Дас. Так, и. Оп. А, не дотянулся Блять, мимо. Так, прыжок. Прыжок. Ух, ты Потратить способность надо было, чтобы заблокировать туда. Да, блять, я попаду когда-нибудь сегодня вообще. Мри. Конец. Так и ч ⁇ Минус один. Я и пытаюсь вылезти, пока Харчит я вытаскиваю. Видимо, катушек после того, как связался с смерти. Смерти. Знаете, они еще черные достижения науки ну вообще да ну как я понимаю как я понимаю он во время науки еще во время науки связался с гробным миром и тем самым и тем самым обрек себя на какое-то страдание он получается не понимаю только одного он хочет их всех с собой связать они все были внутри него Почему вы мне мешаете? Почему? Почему? Почему? И как вы можете заметить? Вы понимаете, что я хочу вас всех спасти! Все станут едины Жаль тебя расстраивать, но мы уже и так делим это дело вдвоем. ты знаешь, несмотря на все, жить можно. Главное уважать друг друга. Верно, напарник? Точно. А вы так уцепились за свою идею, что на других вам плевать. О, то есть он хочет реально всех связать с собой. Я ничего не вижу. Темно. Холодно. Я не хочу умирать. Так, а вот... О, попал. То есть, ему страшно, но умирать он не хочет. Ха. Интересно. Конечно. Ну, это в принципе, ну, логично, да, там никто не хочет умирать. А диалогов больше не будет, я просто, честно говоря, не хочу что-то упустить. Попадаю, попадаю. Без три, без три, без три. Его отчасти жалко. не Непоспорно. его очистили все победа минус злодей все мы его уничтожили хорошо и уничтожили вместе с родственниками которых он взял оттуда из загробного мира души здесь были в плену, в плену? а значит они да они лишь отделились от тела, и теперь вернулся к жизни. Все вернутся, кроме Мари. Вопрос, почему? Кольца. И они сейчас ее воскресят, да? Нет, я появился в каком-то лесу. Родители и дочь позабрай да да пришли за ней Теперь они будут вместе, как она и хотела. Ты умер 10 декабря. Мама, 9 июня. Я не забыл. Как иначе? Такое не забыть. Никогда. Я не буду больше прятать свою боль. Я буду жить, даже когда не останется сил. Я вновь. Извинился. Неприятно было бы. На выход показали. А По тебе, братан, якобы, туда. встретимся но только сначала я проживу счастливую жизнь ладно Фу, какой трагичный момент На самом деле не так сложно быть искренним со своими близкими я думал что ты так долго молчишь а ты подколку придумывал можно тебя кое о чем попросить напоследок угу. поговори с моей женой и сыном скажи им что я боролся до самого конца скажу обещаю прости что тебя гоняю ты и так из-за меня набегался я бы и сам поговорил с ними если бы мог но я немного устал. Только не говорите, что все, конец. То есть что КК сейчас пропал, блять, пропал, смотрите, уже на глазу нету. А на руке есть. Ладно. КК. Больше не пускай в себя духа Факита. Вряд ли попадется такой же симпатяга. Это точно. Такого, как ты, не всякий вытерпит. Скажи спасибо. Он вот ушел. Слез с, с руки. Все. Покинул его тело. Он почувствовал. Что все. Он сейчас Кейк -кей сказал. Кейк. Попросил как раз с женой и с сыном поговорить. Фотка, где он? Интересно, а зачем так делают? Двойные оборотные. На одной нету на другой есть. Хм. По какой-то причине, может. Всё. хороша была игра, на самом деле. Хорошо. Ну, мне понравилось. Что можно сказать? Печальная, конечно, концовка. Ну, как без нее-то. Можно дать идрок пропустить. Можно. Блять, Боюсь, что то в титрах пропустить. Там что-то интересное нам покажут. Нет? Ну, это вообще вряд ли. Но сделано хорошо. Прямо, на самом деле, конечно, печально, что вся такая ситуация, в принципе, вышла. Пытался спасти сестру, а в итоге остался один. Так еще и он мало того, что обрел друга, пока пытался спасти сестру. Ну, пусть друг он и внутри себя. Внутри головы, скажем так. Я прям сначала вспомнил, кто это, что это, кто это говорит, блядь, а это он у него в голове уже. Но единственный, наверное, большой плюс, то, что дело даже, даже если бы Кейки -Кей не выбрал бы его, если бы он его не выбрал, то он бы умер, потому что он разбился на мотоцикле, как мы помним. А когда он в него вселился, он заставил его тело снова завестись. И своей способностью его отчасти залечил. Ну, там все вот это вот все вот вот, духовное, вот это духовные миры, бла-бла-бла. То есть, на самом деле, он бы, по сути, бы, нашел бы другого, допустим, если бы они справились. Хотя какая бы тогда была бы ему причина справляться. В общем, об этом можем было. Но! Надеюсь, сколько я собрал. Я не знаю, сколько я душ собрал, не знаю, от чего зависит концовка. Мне тут просто говорю, по-моему, что там несколько концов. Но это ладно у меня вот такая не могу назвать ее очень хорошей, но в принципе неплохая а как бы да. мир я спас способности к сожалению потерял ташки кей уходит что еще сестра тоже сестру не спас Блять, какой концов на самом деле сестра умерла хоть и с родителями будет уже хорошо получил кольца напоминание себе родителя их обручальные кольца матушки с отцом что еще в принципе, как-то так. Ну ладно, пропустим титры. Здесь что-то я думаю, пока что покажет. Важная информация сохранить. Ну давай, почему бы нет. Ну давай. Скажение. Как-то так. На этом все, да. Последняя, значит, серия, на самом деле. Ну что. Спасибо, ребят, за просмотр. предлагайте для обзоров, для прохождения. Спасибо, ребятушки. Пока-пока. Yeah,